Такой великолепный день. Вы только взгляните. Солнышко встает. Можно сказать, утренняя заря. Мирозный. Собачники. Снежок. Нет, я давно не видела восхода солнца. Это потрясающее явление. Прекрасное. Явление в жизни. Ай, и вообще все хорошо. Переговоры двух мировых лидеров закончились. И единственное, что можно сделать, то есть вывод сделать, все будет хорошо. Но не может быть иначе. Но никак не может быть иначе. Добро должно получать и зло. Вот и все. И всем доброго дня, всем доброго настроения и всегда радости и удачи.